Вот как раз во время постановки у меня лак еб. Тык-тык-тык-тык, все, вот так вот. Просто жестко бесит, я не знаю. Как, как так играть, я не знаю. Ебать, какие лаги. А вообще как можно ехать так, я не понимаю. Все, блять на минималке сделано, убавлено. Ебани в рот, блядь. Извините. Просто меня, я не знаю, я сорвался, блядь. Вчера все нормально работало. А сейчас как, как в соревнованиях участвовать? Как?